Привет, друзья! Купил вот в магазине такую горбушу. Вес у нее 1,4 кг. Вышла она мне в 271 рубль. Сейчас ее оставлю на ночь на разморозку. Она полностью заморожена. Завтра покажу очень хороший рецепт, как ее можно быстро засолить в пивасику. Размораживать я ее буду в прохладном месте, а именно положу на нижнюю полку холодильника, и она у меня там будет лежать часов 12. Увидимся завтра! Итак, друзья... Рыбка за ночь разморозилась. Теперь можно приступить непосредственно к ее приготовлению. Плотно замотали. Все-таки это, скорее всего, самец, судя вот по носику. У самочек вот этот верхний носик ровный, у самцов загнутый. Но для засолки как раз самец даже лучше. Сперва-наперво нужно, пока я ее не потрошил, эту рыбину, хорошо промыть и высушить. обтереть какими нибудь полотенцем или салфеткой. После того, как рыба вымыта и протерта, можно приступать к разделке. Делаем надрез. Извлекаем внутренности. Молоки пойдут на жарку. Это все не пойдет кошкам. Теперь рыбу мыть вообще нельзя. Вот как она есть, пусть она вот такая вот и останется. Ее только теперь разделывать и солить. Иначе вы потеряете все вкусовые качества. Она и так у нас сильно-сильно вся, как видите, жиденькая. А если мы ее помоем, то это будет вообще жесть. С помощью ложечки удаляем вот эту вот всю грязь. Отделяем голову. Голову можно использовать на уху или просто пожарить. Затем вдоль позвоночника, вдоль хребта делаем надрез. Вот таких вот два пластика у меня получилось. Режу их на три части. Пока у нее вид не презентабельный, потом увидите, что получится. Это вот все потому, что она перемороженная сильно была. Шесть вот таких вот у меня кусочков получилось. Теперь мне понадобится подгончик от духовки. Сахар и соль. Соль и сахар буду сыпать один к одному на каждый кусочек. Берем вот так вот с ложечки и чуть-чуть присыпаем. С одной и с другой стороны. Это сахар, затем также солим. Не бойтесь, что рыба будет сладкая. Сахар и соль это как усилители вкуса. Все делаю на глаз. тут. Пересолить вы не пересолите. Сильно много не надо. вот Только чуть-чуть вот добавили соли и маленько размазали. Выкладываем шкуркой к поддону. Рыбка в себя возьмет ровно столько, сколько ей надо. Как вы видите, пока что... У рыбки вид на двоечку. Сильно-сильно она была перемороженная. Посмотрим, что получится в конечном результате. В таком виде я ее оставляю на 6 часов. С одной стороны поддончик под уголок подкладываем какую-нибудь штуковину. Это нужно для того, чтобы вся влага, которая будет сейчас выходить из рыбы, скапливалась в одном уголке. По мере пребывания влаги, влагу обязательно нужно удалять с поддончика. То есть как только влага выступила, взяли какую-нибудь емкость и слили. Забыл сказать, я делаю рыбку малосольную, поэтому 6 часов она у меня будет солиться. Если вам нужна посолоннее, то часов 8 надо будет ее вот так вот держать и периодически сливать вот этот вот рассольчик, который будет выделяться. Прошел час, смотрите уже сколько жидкости не натекло. Сливаем ее. Ну и солим дальше. Так, друзья, с момента засолки прошло 2 часа. В очередной раз сливая вот эту вот жидкость которая выделяется из мяса ну и дальше думаю увидимся когда будет уже полностью мясо засолено прошло шесть с половиной часов вот так вот. Уже рыбка стала выглядеть, столько вот жидкости с нее выбежало. В принципе, в таком виде ее уже можно кушать, она уже хорошо просолилась, но я ее хочу еще немного подсушить, подвялить и потом приготовить в масле и оставить на празднике на Новый год. Кусочки, как вы видите, стали намного плотнее, мясо уже такое жесткое. Все равно еще осталось чуть-чуть вот влаги. Сейчас все развешу и покажу вам. Вот таким вот образом развешал рыбку в самодельной сушилке. Она у меня с вентиляторами, но сегодня я их включать не буду. Часов 6 она у меня просто так повисит, чтобы вся влага, которая еще осталась в рыбе, стекла и немного подветрилась вот эта вот наружная часть. Ну а дальше я включу уже сам дегидратор, так он называется, и буду сушить часов 8-12. Увидимся уже, когда рыбка будет практически готова высушить пока она еще вот как видите немного влажная итак друзья с того момента как вывесил я рыбку вялится прошло 6 часов чуть-чуть она вот уже схватилась корочкой теперь можно включать дегидратор и сушить дальше так прошло уже чуть больше 12 часов с того момента как я начал скажем так подвяливать Свою рыбку. В принципе, в принципе, она уже готова. Но до Нового года еще чуть больше недели. За это время она может вообще хорошо высохнуть и будет уже как деревяшка. Поэтому сейчас я ее порежу на кусочки и залью маслом. Ну, такие вот кусочки получились не сильно сухая, не сильно мокрая. Самое то сейчас нарежу и продолжим. Вот такая вот кучка получилась. Теперь берем подходящую емкость, на дно наливаем вот так вот растительное масло и начинаем выкладывать рыбку аккуратно слой за слоем. Так вот выложили, пролили и немного черного перца. И так вот слой за слоем всю рыбку выкладываем и перчим. По желанию можете добавлять специи, какие вам нравятся. Я считаю, кроме перца здесь больше ничего не нужно. Вот как раз в эту емкость у меня вся рыба поместилась. Смотрите, какая красота. Закрываем контейнер. И немного надо это все дело вот так вот потрясти чтобы все хорошо пропиталось. В таком виде можно поставить в холодильник и дожидаться праздников. Хранясь в масле, рыбка еще больше насытится вкусом, питает в себя перчик. Если есть лишняя соль, масло ее заберет. Рыбка получилась шикарнейшая. На все про все у меня ушло, получается 6 часов я ее солил и 12 часов сушил, то есть меньше суток. Если у вас нет сушилки, обычным способом, развешив ее, она будет сохнуть где-то около суток, может быть чуть-чуть побольше. Так что, если понравилось это видео, берите рецепт на заметку. Кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Что-нибудь пишите в комментариях, свои рецепты предлагайте. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока!